Здравствуйте! Сегодня 2 декабря и настало время показать вам сеянцы орхидеи фаленопсис. Семена были посеяны три месяца назад. Вот такой вид на сегодняшний день имеет сеянцы. Сходы наши вот в этой баночки зелененькие, дружненькие, по размеру от 3 до 5 миллиметров. Вот почти у каждого есть как бы маленькое заострение, как ростик у почечки начинает открываться, вот такой в этой баночке Переходим к следующей банке. Здесь в начале развития было очень много очень маленьких всходиков, но видите, более быстрыми темпами развивается немного. Вот тоже те, которые зеленые, хорошие. Около 5 миллиметров, явно выраженный как бы раскрытие почки здесь видно. И вот здесь, в этой банке, такие крепенькие сходики. Корешочек у каждого растенится. И также носик вот, чешуйка открываться начинает. Вот такой вид. У этих баночек, которые более трех месяцев. Вот увеличенные сеянцы. С помощью лупы. Я думаю, так более больше возможности увидеть форму их. Сейчас давайте рассмотрим посевы 11 сентября. Вот в этой банке мы можем увидеть довольно-таки дружные всходы. Вот тоже разного размера. От 3 до 5 мм. Разной степени окрашенности. Некоторые, видите, ярко-зеленые, другие ближе к более беловатые. Я думаю, что виновата в этом отсутствие освещения искусственного. А давайте рассмотрим вторую баночку с посевом, которая была на основе крахмала произведена. Вы видите, на самой банке отлично такие сходики. Тоже где-то 4-5 миллиметров в размерах, зеленые, хорошие. А на поверхности субстрата, вот, ну никакие, такое рыжие пятнышки. Вот, Не набрали зелень, ничего. Я думаю, виновата в том, это в то, что среда у меня получилась жидковатая, видите, до сих пор на поверхности воды мы видим воду на поверхности субстрата мы видим смеси мы видим воду и вот так семена не получают достаточной освещенности вот такой рыжий вид и из того что слишком жидкая среда получилась видите много семян провалилось на дно банки и Вряд ли они будут там развиваться, вот на боковой части одно семечко развивается. Так что если вы будете готовить питательную среду на основе крахмала, следите за густотой. Она должна быть погуще, чем у меня. Вот такие выводы из посева я сделала до свидания до встречи в следующий